Вот, в армию попала с Москвы, с угрешки, короче, отправили нас служить, вначале сказали, что какую Калугу, в итоге мы приехали в город Луга, это под Питером. В армии раз два перешетка, собака Да, пиздили, всех нас херачили в армии, вот, и у нас была такая шляпа, короче, у нас офицеры, а, мы вначале вообще опали в часть воинскую, где чисто, короче, я помню, нас выстроили вначале, всех духов просто, я еще помню, что один дух подбегает, там дверь такая приоткрыта была. И там я вижу, что просто реально там ребят хуярят просто жестко. Вот. И дух один подбегает, как раз дверь закрыл, чтобы мы не видели. И нас выстроили. И ходит такой чувачок, короче, тоже было под Питером. Типа у него погоняло было анальгин. Он типа всех леч, лечит. Вот, типа кто-то говорит там в строю, типа если у кого-то что-то болит, то э, пишем, ну типа э, говорим анальгин, он вылечивает сразу, говорит. Особенно, говорит, ночью он эффективно лечит, говорит, типа, ночью по ночам в коптерке у себя, типа, ебать, все такие сразу, ну, поняли, что шляпа, нормальная, типа, доктор нормальный у нас будет, вот. стань миллионером. Стань миллионером, вот, потом, там прошла у нас учебка какая-то минимальная, где-то две недели мы там побыли, оттуда потом... Все, началось. началось оттуда потом э, перевели меня именно уже воинскую часть 5406 вот там вот там вот реально была жесть ребят нас всего было москвичей там было 700 человек потом уже я понял сколько там людей вот нас было где-то всего 12 москвичей и э, все офицеры были ну где-то 80 процентов офицеров из Чечни были они короче были все из горячих точек вот из первых дней прям нам так и говорили при, вот именно москвичам Понимаю, вот, мужику, есть, что детям а, Прилетели к нам грачи, пидорасы, москвичи, вот это я на всю жизнь запомнил, и просто москвичей ненавидели на каком-то, я не знаю, исконном уровне, просто долбили вообще, у меня вот реально был момент, когда у меня, блядь, под волосами сзади просто башка синяя была, вот, даже были моменты, когда я помню, память у меня пропадала, просто меня какую-нибудь задачу ставить резко, и там, блядь, пиздюк московский, быстро неси, там туда-туда-туда, идешь туда, туда, туда, туда берешь то Я, блядь, бегу, вроде бегу-бегу-бегу, прибегаю Блядь, я забыл, что я должен был сделать на полпути, просто я бегу, я бегу, я понимаю, что я не помню Что у меня просто убьет меня этот прапор, блядь Вот, это на самом деле было... это было ужасно, если честно, блядь У меня были моменты какие-то, когда я думал, самовольное оставление части сделаю, просто сочав ему. Ну вот, но я так никогда не сделал, потому что такие вещи делают кто, блядь, у нас чуханы, ребят. Чуханы только трусят, блядь, и убегают с отчаян. У меня были такие мысли, но я так никогда и не сделал. Это называется мандраж. Вот. Мандраж называется? Может у меня мандраж был? Я думал, мандраж это называется. Мандраж это меня мандражирут, блядь. Я что-то что боюсь, типа. Ну вот. Uh, у меня были полевые выходы, я там стал поваром, какой-то период был, когда я стал там uh, поваром, короче, вот, uh, uh, отвезли меня в поля вначале, после прям курса молодого бойца, 30 дней я служил, то есть меня научили там маршировать, все, вот это отжиматься, подтягиваться, бегать, я за КМБ сбросил 23 килограмма, я пришел в армию uh, 95, стал 72, это я четко помню, вот, uh, вот, и поехали мы в поля, и я из-за того, что, короче, на гражданке у меня есть а, поварская шляпа, поварская тема, короче, я в колледже колледж учился, я очень быстро, ну, реально, я быстро ножом режу, блядь, я прям вот, прям, ножом я рублю, я потом вам видосики покажу как-нибудь, как я режу, реально, очень быстро, вот, и... Вот так э, я там был в наряде в начале в столовой, какие-то воду таскал, целый месяц я таскал просто воду, пока, блин, один из э, попроцкладов, там продовольственного склада, начальник, не увидел, как я... Просто помогаю повару резать картошку. Я решил помочь чуваку, просто говорю: дай я тебе помогу, братан, ты говорю, режешь картошку. Я говорю, я, не, я тебе сейчас говорю, в ухо дам, блядь, говорю. Хоть ты говорю, больше меня служит, говорю, но я не могу смотреть, как ты, блядь, режешь картошку. Потому что он режел, режел просто, блядь, я не знаю, как э, без руки ему Ну Вот, нет, кис, ты хороший у меня. Вот. И я, короче, начал вставать резать картошку. Я прям стою я фух фух фух я вот просто вот таких два, два огромных там 50-литровых котла просто, блядь, 15 минут все, картошка порезана. И он такой, нифига себе говорит, ты говоришь кем на гражданке работал? Я говорю, я не работал, говорю, я вот говорю, только колледж закончил по восточной сразу. Ружится, он говорит, а я ты откуда я говорю? Московский колледж, говорю, там колледж сферы услуг номер три на Волгоградском проспекте, я говорю, я закончил. Вот он такой, все, говорит ты будешь у меня, говорю, я, я говорю, сделаю все, что угодно, ты будешь у меня служить. И вот... Короче, там же мы ночью, в тот же день мы после этих новостей с ребятами решили пожарить картошки Нас отпиздили офицеры, короче, потому что мы жарили картошку ночью Я до сих пор помню этот момент, нас просто выстраивают Ну че, блять, нах, пожарили картошку, просто бам -а -а в душу, короче, одного, второго, а дядька был Ну как меня, блин, штук, наверное, четыре просто У него просто плечи были, блядь. здесь даже в стрим не вместится Вот и в итоге заканчивается этот полевой выход Ладуга-2010, Ладуга-2009, точнее. Мы там, э, кстати, запускали огромную межконтинентальную ракету э, Тополь-М. Это просто огромнейшая установка ракетная. Управляется четырьмя людьми. людьми. Это была жесть. Вот. вот. И э, потом меня вроде как привозят обратно, потому что месяц все полевой выход идет. И как только меня привозят обратно, меня сразу же определяют в другую роту из э, дивизиона, я был в дивизионе во втором Меня э, определяют роту материального обеспечения э -эта, рота материал -э Эта рота материального обеспечения прям завтра же выезжает в полевой выход Латога-2009 Опять же запускать <laughs> межконтинентальную ракету блин. И короче я получается, что где-то по ну, полслужбы, полслужбы я был в полевом выходе Офицером готовил, короче, у меня был... Меня поставили на офицерскую столовую, я офицером, короче, готовил там завтраки, вот, и всю фигню. Один момент, запомню, на всю жизнь, когда просто офицеры приходят, уже был четвертый или пятый месяц моей службы, офицеры приходят, и просто вот так вот у них в руках утки. Утки, короче, мертвые, блин, 8 штук. И он мне говорит, типа, Егор, блин, будешь готовить нам сегодня, короче, гуляш из утки с картофелем? Они все в перьях, а я же вообще, ну я с Москвы, блин, какие нахер мне утки там, и что это, как все опаливаться, я же вообще не шарю. И я, конечно, с этого прибомбел вообще, я просто до сих пор помню этот момент, еще прапорщик мне в ухо бьет, блядь, с правой стороны, я, короче, разделываю этих уток, блядь, отрезаю им бошки, я еще помню, я вытаскиваю, они дробью там, похоже, стреляли. У меня в руке эти пули от, ну, дробь, в смысле, я думаю, нихера себе круто, хоть в кишках полазил. Вот, все короче, перья обдираю, брюху распариваю, кишки вот это вытаскиваю, все, думаю, господи, шея, вот так вот, весь в крови, помыться там негде был. Весь в кровище заходят ребята просто мои с моего призыва, говорят: Бля, Егор, что ты что, говорит, прапор все-таки убил, блядь, который тебя в ухо бил. А я реально вот так вот, говорю, да, говорю, ребята, он меня заебал, говорю. Ну, конечно, я никого не убивал, но, блядь, фишка в том, что там на самом деле опыт был вообще невероятный. Сколько, блин, жизненного опыта, сколько всего. Вот, короче, в итоге отслужил я, на самом деле нормально. Сейчас год все служат. Ну, и Сача я хотел вдарить даже, даже, честно вам скажу, и на восьмом, и на девятом месяце, потому что у меня вот этот прапор, прапор из Чечни, он меня как москаля не отпускал. У него каждый день с утра был на построении... Ну что, москаль, там, пидоренок, пошли, короче. Он просто пиздил меня, просто так вообще. Просто меня, просто бил меня, и все, я не знаю. И я не мог ничего сделать, потому что если ему дашь дачи, то ты а, на губ вахту уедешь, понимаете? Послужишь еще, короче. Хотя он сам так набухивался, наскачал, набухивался, просто он до такого состояния, что он бог просто обоссаться блядь, при нас прям, он как к чему, блядь, понимаете? то есть на самом деле его в этом моменте, когда он просто засыпал, блядь, отпиздить его надо было, на самом деле, нам хорошенько, чтобы он даже не понял, что было даже были, я помню, до сих пор такие моменты, что он просыпается, а он, короче, лицо себе отлежал, у него лицо вот такое, блядь, помятое и он ко мне подходит, говорит «Что, Москвич, отпиздил меня все таки говорит, когда я бухой был?» Я говорю, блядь, товарищ прапоч, я вас, честное слово, не трогал. Он такой, ну чё, Москай, говорит, отыгрался на мне за всю службу. Я говорю, блядь, я говорю, я вас не трогал. Это было невозможно ему доказать, блядь, вообще. Столько моментов было, ребята, господи. Это вам все за, за один. За десять за минут не расскажешь. Вот. Ладно, ребят, всем спасибо, кто был на стриме. Задание играть в карты. играть в другой раз, играть в карты так, снять колоду ребят, здесь фишка в том что открываешь карты, как в покере надо, чтобы две совпадало то есть ничего не выпало тут вообще без разницы, что нажимать вы понимаете, тут вообще нереально выиграть Вообще, просто нереально, походу, реально. Вот, смотри, две одинаковых, это вот уже пара. По делу? Вот, <laughs> две армор-д-точки за пару, представляете, как это мало? Это очень мало. Вот, смотрите, ребят, две пары, две пары, то есть у меня две буквы А и две буквы С. У меня заточка ЦВ выпала. Тут как покер, понимаете? Одна пара, это вообще, я не знаю, здесь нереально, чтобы три совпало, например там тут столько знаков, все клавиатуру блин Егор, дай мне приз ЕЕ во Егор дай мне приз ЕЕ маны не хватает на спойлер Сейчас. я тебя понял, сейчас я квесты выполняю блин, опять пара Всё, осталось уже 100 гемов. Блин, самое тупое, что от, от меня ничего здесь не зависит. хоть я вообще не знаю, тут даже... В По Все, блин, Ганжа. Вообще Габелл на самом деле. Честно, я думаю, будет намного лучше, что-то. <свист> Сказать, настало... ТОП! настало время умирать!